давай, Ребята, мы шли к этому долгих 6 лет. Выступление в лампе. Рязанки. Потом много где еще. Потом Ренат-армия. В Ренат, Ренат Мэнтичинской лиге. меня не, не было три года. И прочих, и прочих, и прочих лига была только ради этого. Только ради этого дня. 13 мая. Давайте, ребята, по тринадцатого года. Старинки и по старинке. Раз, два, три. А он реально, мудак? корова Ну так.